Добрый день, друзья! С вами Татьяна Смирнова, преподаватель школы Натальи Пугачевой, консультант Бадзи, Фэншуй и Цимин Дунзя. В этом небольшом видео я хочу рассказать, как оракул Цимин Дунзя помогает сэкономить деньги и посмотреть, как будут проходить бизнес-процессы, принесут ли они прибыль и стоит ли вкладываться в какой-то бизнес-проект. Для того, чтобы мы сделали эти выводы, для того, чтобы могли проанализировать и сделать прогноз на ситуацию о деньгах, нам, конечно, потребуется расклад цеминь-дунзя, карта цеминь-дунзя. И ее мы можем увидеть на сайте Натальи Пугачевой, ком вот я показываю адрес сайта. И мы с вами на главной страничке, в серединке, в центре, видим два калькулятора. Калькулятор цеминь-дунзя и калькулятор китайского календаря, который описывает дату. Как правило, когда возникает вопрос у человека, мы на этот момент времени строим расклад цемень и вот сейчас я взяла просто случайно карту, просто мы эту ситуацию моделируем и вот на момент записи вот этого видео я построила вот эту карту. Вы видите, что здесь э, дата 11 декабря 2018 года, час собаки и расклад цемень в калькуляторе также 11 декабря 2018 года, час собаки. За, э, Деньги за прибыль в бизнесе у нас отвечают определенные операторы, определенные знаки в карте «Цемень». И на основе того, куда в какие дворцы эти знаки попадают, а дворцами мы называем вот эти вот квадратики, которые вписаны в пространство. То есть, например, вот этот квадратик у нас на юге, вот этот дворец у нас на севере, вот этот дворец у нас западный, вот этот дворец у нас восточный. И в зависимости от того, куда попали наши действующие духи, так называемые, мы будем делать выводы о том, успешный будет бизнес-проект, принесет он нам прибыль, успешной будет инвестиция или нет. Ну, давайте начнем анализировать. Представим, что к нам обратился человек, вот именно в этот момент времени, на который у нас построен вот этот расклад, с вопросом о прибыльности бизнеса. То есть он не знает, вкладывать ему деньги или не вкладывать ему деньги в какой-то бизнес-проект, который ему, например, кто-то предложил. Человек – это у нас всегда небесный ствол дня. Вот мы смотрим дату. У нас небесный ствол дня будет Дин, Инский огонь. И дело, о котором человек спрашивает, это будет у нас небесный ствол часа, это будет Янский металл Ген. Вот давайте посмотрим, куда у нас попали эти действующие духи. Янский металл Ген у нас попал в Юго-Восточный дворец. Вот здесь он у нас находится. А сам человек попал в юго-западный дворец. Вот он у нас здесь находится, Инский огонь. Получается, что человек у нас в земляном дворце, а дело его находится в деревянном дворце. Дерево контролирует землю, поэтому дело неуспешное скажем так, да, потому что дело контролирует человека. Давайте посмотрим, будет ли прибыльным. То есть на первом слое у нас получается, что дело невыгодное, ну, скажем, дело сложное, да, то есть его сложно выполнить, получить прибыль. И у нас есть определенные действующие духи, которые как раз отвечают за деньги в раскладе семей и за прибыль. За деньги отвечает у нас небесный ствол ВУ, это Янская земля, он у нас находится, этот небесный ствол, в, э, в Восточном дворце. А за прибыль у нас отвечают ворота жизни, или ворота роста, э, или ворота рождения, по-другому их называют. И они у нас попали в Западный дворец. И получается в этом раскладе, что прибыль пробивает деньги. То есть металл, куда попали ворота рождения, пробивает э, знак денег, которые попали в Восточный дворец. Это значит, это значит, что прибыли не будет, то есть по второму слою мы посмотрели тоже, что прибыли не будет, соответственно и дело сложное, да, то есть сложно его выполнить получается, тогда мы конечно какой можем сделать вывод, что в этот бизнес-проект деньги вкладывать не стоит, это будет будут убытки. Вот таким способом мы анализируем э, и делаем прогнозы на бизнес-проекты. Я надеюсь, что этот анализ тоже не показался вам сложным. Мы уже этот расклад, э, вот эту карту на эту дату анализировали, э, когда смотрели отношения. Вы можете увидеть эти видео также на нашем канале. Но все эти выводы сделать действительно несложно, потому что они делаются на основании отношений элементов, на, на основании отношений дворцов, куда попали действующие духи. И всему этому можно научиться. Поэтому я вас приглашаю на наши мастер-классы по оракулу цемень, потому что э, можно беспокоиться, можно мучиться рисковать деньгами временем своим тратить время на пробы и ошибки какие-то да а представьте себе что вы потратили уйму времени на то дело которое не приносит вам нужного результата а можно просто спросить оракул и быть уверенным в своем выборе или значительно смягчить или нивелировать негативную ситуацию. Что вы выбираете? Не упустите возможность поучаствовать в бесплатном мастер-классе, который называется «Оракул семей» – ваш лучший советчик в любой жизненной ситуации. Поэтому прямо сейчас заполняйте форму под этим видео, вносите ваш email и регистрируйтесь на наш мастер-класс. Также после регистрации вы сразу же получите таблицу главного божества семей, джифу. Вы будете знать, откуда в каждый момент времени вы можете получить помощь главного божества Цемень в какой-то сложной ситуации. Поэтому заполняйте форму под этим видео и до встречи на мастер-классе. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующих видео.